Ну чё, привет, Миша. Привет, Сидик. Ты готов познакомить нашу аудиторию с такой прекрасной профессией, как барбер? Конечно. Для этого мы здесь сегодня собрались. Расскажи, как начинается твой день. День начинается весело, на самом деле. Вытягиваться в уголке можешь? Смотри. Блин, яйцо одно разбитое. Пожрать не успеваем. Так, почему ушел Самона? Да потому что захотелось Свободы. Надоело, что кто-то там за тебя что-то решает. Говорит, когда тебе в отпуск уходить. куда тебе в отпуск уходить. В какую страну тебе ехать. Туда можно, сюда нельзя. И вообще захотелось взять ответственность за свою жизнь самому, чтобы я вот не заработал, значит не заработал. Вот ты мудак, значит. А если заработал, то красавчик. Полетел, куда захотел. Пошел, куда захотел. Свобода, свобода. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Щелковская. Работаем до последнего клиента. Устаешь? Ну конечно, немножко такой, немножко, конечно, устаешь в таком режиме. До шести, конечно, было бы лучше. Миш, а расскажи, чем ты занимался до того, как стал барбером. Последнее мое занятие, да? Ну, если можешь, если хочешь, можешь отметить какие-то ключевые моменты своей жизни чтобы общая картина сложилась. После школы я поступил в военное училище в Благовещенске Двоку. Там я проучился три года, потом очислился по определенным обстоятельствам. Это тема отдельного разговора. Потом я работал тренером. Потом я работал в охране, в ночном клубе. В общем, потом я работал в окнах. Ну, это сборка металлопластиковых конструкций и монтаж. Потом мне все это надоело. Я думаю, что-то нужно куда-то мне свою силушку богатырскую применить по назначению. И я такой был романтик спецназа, решил, что мне нужно идти в ОМОН. Вот, и я из Благовещенска переехал в Хабаровск, и там устроился в ОМОН, в отряд. Сколько ты проработал в ОМОНе? Ну, в общем, 8 лет. Что тебе там нравилось, и что в итоге тебя вынудило уйти оттуда? Поначалу, вот, в Хабаровске именно, очень крутой отряд на самом деле, один из лучших в России. Мне нравилось, что, что можно было тренироваться, получать за это хорошие деньги, и очень мне нравился график работы. Мы работали сутки через двое, вот, то есть время было и на жизнь, на себя, и... Денег хватало, чтобы вести нормальный образ жизни, снимать квартиру, <со содержать семью. Вот. И вообще и отпуск, оплачен, Ну, все вот эти бонусы там были такие приятные. А потом я перевелся в Благовещенск на высшую стоящую должность. Там я проработал три года, и что-то мне все надоело. Ну, и тут еще реформы пошли, там не будем называть этих э -э, организаций, чтобы никого не провоцировать. Но все, я думаю, в курсе, как у нас структуры там поменялись, куда кто перешел там. То есть условия в отрядах ухудшились после пяти событий. Естественно. И ты после этого начал думать о том, что тебе нужно оттуда уходить. Да, ну, как бы, ну, можно сказать в общих чертах и так, да. Как омон да? В твои полномочия что входило? Что ты делал в течение рабочего дня? Занимался физической подготовкой своей, э, тактической подготовкой, э, огневой подготовкой. Ну, то есть универсальный солдат, чтобы я все мог делать, высотная подготовка в том числе. А за эти 8 лет работы в Аммоне сделали ты что-то, за что тебе стыдно? М -м -м -м -м. Неприятно, да, стыдно, нет. А ты хотел бы рассказать, об этом моменте Да, это на самом деле вся работа неприятная. Бить людей неприятно, даже если он что-то натворил там, если он там последний негодяй. Вот это все это очень неприятно. Это расчески разные. Расческа для укладки. Это расческа для работы. Ну, в основном я ею пользуюсь. Она идет для распределения волос на линии, там выделения секций. В общем, ей стригу. стригу Это расческа для убирания объема волос это большой шевер мы его используем когда когда мы убираем нам нужно убрать э, наголо большой объем это мы маленькие объемы да? маленькие объемы убираем тонкая работа А это мы убираем височные затылочные зоны это у нас триммер тоже для выполнения Хайр-тату для выполнения тонких работ разных. Ну и основной инструмент, да? Ну он весь основной, конечно, без него без нельзя обойтись, да? Это машинка. Фирма Вол, Крутая фирма американская. Все барберы практически на них стыдят. Очень ходовая тачка. Между ножей просовываем, вот так. Человек, видишь, волосы вытаскиваем оттуда. Все должно быть в чистоте, а чистота у нас что? Залог здоровья. Вот так. шевер чистый. Классно. Видимо, я почистил перед выходным. Миша, расскажи про переломный момент твоей жизни, когда ты начал осознавать то, что Тебе нравится заниматься барберством? и То, что ты хочешь этим зарабатывать себе на жизнь? Это был 2016 год. Мы были в командировке на Кавказе. И ну, я стриг своих товарищей. Вот. Ну, и мне, чё, мне нравится это, как бы ну, я тогда не осознавал, что мне это прям вот так нравится. Но просто я стригу, и у меня получается. Ну, круто. Вот, пацаны, мне там шоколадки, бананчики, там тортики, подгончики. Ну, тоже приятно. Вот, потом, ну, вообще я до этого, начал задумываться после пяти лет в отряде, что, ну, дальше что, ну, закончится отряд, и что я, ну, выйду на пенсию, и куда я, что я буду делать. Вот, поэтому я хотел дальше развиваться и найти то дело, которая бы мне ну вот прям вот сто процентов нравилась, и чтобы я от него не уставала а получал удовольствие. Вот сейчас, получается, я вроде и хожу на работу, но я мне не работаю. Я получаю удовольствие. Какие твои дальнейшие шаги были? Как ты двигался к тому, чтобы это стало профессией? Ты пошел учиться, заниматься как-то, практиковался? Ну, сначала, да, ну естественно, нужно было отучиться, потому что как ты будешь стричь людей, ладно, это пацаны твои знакомые, ну и там не нужно было большим мастером, чтобы стричь человека, который <смех> служит там две насадки все и красота, вот, а чтобы стричь людей, там и делать разные прически крутые классные, ну нужно естественно было отучиться ты пошел, отучился угу. и потом просто пошел, снял кресло и начал работать? Да. Как твои дела пошли в первое время? Сразу ли ты нашел клиентов? Ну да, в первое время сразу, потому что э, ценник поставил небольшой. Э, Сколько ты, Почем чем ты срек в начале? 500 рублей. А сейчас? А сейчас? Сейчас за 2000, ну это в Как ты считаешь, сколько нужно человеку потратить денег на обучение, на ваши инструменты, чтобы барберство ему начало приносить доход, чтобы войти в бизнес? Какой? Смотри, во-первых, это все индивидуально, потому что есть ребята, которые сами научились, самоучки. Но тут момент такой, что пока ты сам учишься, на это уходит очень много времени то есть ты сам до чего-то доходишь там пробуешь как правильно как неправильно то есть много проб и ошибок у тебя получается когда ты учишься то тебе показывают как надо и ты делаешь все но на это тратится вообще минимум времени особенно если вот как у меня и была что ли предрасположенность такая да у меня руки также так стоят там я чувствую и инструменты Человека чувствую, как у него голова, какие там у него, как вообще должно ну, видение стрижки, как вообще у него должно все гармонично смотреться на голове. Вот. Первый, первое мое обучение с нуля прошло у моего друга, Барбера, у которого я стригся, Ваган, братишка, привет. Вот, получается, я учился 12 дней у него. Ну все, 12 дней 45 тысяч. 45 тысяч? Да. Плюс Потом. инструмент это 35, тогда сюда, ну где-то 45-50 тысяч. Ну вот сотка нужна, чтобы с нуля чего-то начать делать. 100 тысяч будет человеку достаточно, чтобы войти да. в бизнес. Ну это хороший инструмент в плане машинок, э -э машинки, триммер, э -э шейвер, два шейвера нужно, ножницы, расчески, там ну вот такое. самое главное, чтобы машинки были хорошие, ножницы могут быть туда-сюда, ножницы в принципе все режут. очень жестко вот. Вот, в день в среднем сколько человек ты стрижешь ну сейчас э, сейчас ну наверное человека 4-5 вот э, в тот день когда мы тебя снимали uh -huh. у тебя получается Это 8 да? са самый жесткий день 8 да или 7 человек 7, 7 э, вместе со мной да да <laughs> ты сильно устал в этот день ну тогда я, вообще в в целом день был такой жесткий, потому что после вечеринки я был тогда. Посмотри, 7 человек. И сколько угу. ты заработал за тот день? Где-то тысяч пять, наверное, заработал. Пять, пять-шесть. А как ты считаешь, по Москве средний месячный доход у барберов какой? Ну, я не считаю, я знаю. От ста тысяч. Это минимум. Ну Сейчас у меня, конечно, ниже доход, потому что я только нарабатываю клиентскую базу, а так в среднем от 100 тысяч. Это при графике, например, у тебя какой график, сколько дней в неделю и сколько ну, часов? Ну, если 5-2, то uh -huh. с 10 до 10, то от 100 тысяч будешь зарабатывать. Что ты ценишь и что тебе нравится в твоей профессии? Мне нравится видеть результат своей работы, что чувствовать, что я нужный человек, что видеть э, улыбку на лицах людей, когда их стригут, они такой вау-эффект происходят, они смотрят такими глазами, как будто это они, они не верят, что это они. Вот. И человек уходит счастливый, ну и ты чувствуешь эту энергию, что ему нравится, что он довольный и тебе становится классно, здорово. А есть какие-нибудь отрицательные моменты? Пальцы режут, иногда. Бывает. Ну типа что-то прям что-то не любишь. Да нет такого прям вот такого что, блин, что я прям не люблю. Я бы тогда не занимался этим, если было такое, что я не люблю. Мне все нравится. И работа в коллективе, и работа с людьми, общение с разными людьми. Вообще обстановка в барбершопе это классное место такое. Если бы, вот, если еще работать на себя, то это вообще идеальная работа ну, для меня. Расскажи о своих планах на будущее. Куда тебе расти? Следующая ступенька такая. Я бы хотел преподавать. Потом можно открыть свой барбершоп. Это а вообще будет нормальная такая тема. Если он если грамотно сделать все то барбершоп будет приносить очень неплохой доход. То есть ты дальше будешь развиваться в этом же бизнесе? Дальше, да, дальше планирую да, развиваться в этом бизнесе. А ты хоть раз жалел о том, что из ОМОНа ушел? <р� gute> Нет. <сослед> За три месяца ни разу не пожалел. Вернее, сколько уже? Четыре. В марте я уволился. Март, апрель, май, июнь. Июль уже пять месяцев, как я не в отряде. А, получается, до этого, когда ты барбером работал, ты продолжал работать в ОМОНе? Ну да. Ты да. совмещал две работы? Да. Получается, я до шести часов в отряде был, а после шести я ехал в барбершоп и стриг пару человек, двух-трех человек. Что ты посоветуешь людям, которые на данный момент хотят стать барберами? Совет такой нужно отучиться и купить хороший инструмент, не жопиться на хороший инструмент, просто вот один раз потратишься и все, и все у тебя будет, и этот инструмент окупится у тебя, не знаю, месяца через 3-4. и обучение тоже окупится, и все, вот у меня получилось, что долго у меня окупалось все, потому что мало… Я мог мало клиентов принять ну, из-за работы в отряде, потому что кто-то днем хотел, кто-то с утра прийти подстричься, а я все это время на работе, вот. и я стриг только после работы и в выходные дни. А в Москве сложно было устроиться на работу? Ну вот в 13 в команду я попал, мне устроили стажировочку такую, пробную стрижку там вот я филостриг опять же нет, посмотрели все, я пришел на стажировку и там немножко накосячил первый день а потом со второго дня ну мне дали второй шанс и я его использовал и сейчас все шикарно спасибо тебе большое, что постричил меня то что снялся я надеюсь хотя бы какого-то человека, зрителя, мы сподвинем к тому, чтобы он шел дальше к своей мечте. Дело, которое не приносит тебе удовольствия, даже если оно будет приносить тебе хорошие деньги, потому что ты из-за того, что ты занимаешься нелюбимым делом, тебе эти деньги будут не в кайф, ты не будешь счастлив. Когда ты занимаешься своим любимым делом, то ты в нем совершенствуешься, потому что тебе это нравится. И то есть положительные эмоции накладываются на твое дело, да, на результат, который ты получаешь. И ты неизбежно станешь успешным и богатым.